Коллеги, сегодня вашему вниманию хотим показать случай послеоперационной вентральной грыжи. У пациента был несколько раз оперирован на грыжной полости. Имеется грыжевое выпячивание по средней линии примерно 15 сантиметров в диаметре. Вот, и мы лапароскопически сейчас будем закрывать грыжевой дефект. Вот вы видите на экране, я начал уже выделять эту грыжу. Видим грыжевые ворота. Это края поневроза, как правило, большое количество спаев. В области этих дружевых ворот подпаян садик. Здесь вы видите, подпаяна тонкая кишка. Сейчас мы все эти спаечки отделим. И дальше у нас припаян желудок. Вот Это, как правило, типичное сказать, расположение паяных органов. И мы сейчас аккуратненько рассечем все эти спаечки, выделим. И дальше будем замещать эффект сычному вороту. Сейчас мы видим, я отделяю тонкую кишку. Она прям вбита в и стенку. Такие самые неприятные спайки, плоскостные. На пешка непосредственно на тонкой либето на брюшную стенку. Я сижу не потому, что я устал, вот, а потому, что мне так удобнее работать на ручной стенке. Я работаю сейчас не сверху вниз, а снизу вверх, то есть вот на этом участке брюшной стенки, поэтому лучше работать сидя все системы спаечки, разделим, все снимаем. Грыжу мы будем закрывать специальным сетчатым иплантом. Он двухслойный. С одной стороны гладкий, как кефалиск и с другой стороны в 3D-плетении. Вот этой стороной он прикладывается к вершной стенке, а здесь свободной вершной полости. Он очень быстро прирастает к собственным тканям, становится таким апоневрозом, вот. А здесь сохраняет свою гладкость и отсутствие спаек. Сетчатый имплант я специально оборачиваю пластиковым пакетом, чтобы не было контакта сетки с кожей. И вот аккуратненько в таком виде, мы загружаем его в брюшную стенку. Дальше проводим брюшную полость. Вот так погрузили. И теперь будем его фиксировать. Мы сейчас разложили сетчатый план внизу, в брюшной полости. Вот здесь 4 фиксирующие нити по краям, а потом будем прикреплять такерами. Сейчас мы этот сетчатый план поднимем, прикрепим к брюшной стенке сюда на наверх и закроем вот эти дефекты, которые у нас есть. Вот эти вот дефекты всех, мы закроем. Крепили временными фиксирующими нитями за четыре конца сетчатый план. Закрыли весь дефект. И теперь специальные такие такеры. Я креплю сетчатым оглантом под вот, периметру сетки. Вот таким образом. Видите, она у нас прикрепляется. Вот мы видим окончательный вид закрытия грыжевых ворот, какой сетчатый план. Закрыл нашу большую грыжку. Вот так он красиво расположен на брюшной стенке. Быстро за полтора месяца прирастет к брюшной стенке и будет выдерживать аппеньеврозит. Спасибо за внимание.